А мы с вами находимся в хуторе Красном. И к нам приехал погреб от нашего партнера компании Kingart. Сейчас ждем кран и будем его разгружать. Погреб бесшовный от нашего партнера компания Kingart. Принимаем, разгружаем и проверяем. Вот ну, мы с вами готовы. Сезону заказов. Kingart на объекте. Есть. Фонарик, станция, метеостанция. Здесь вытяжка, которая внизу регулируется. Полочки деревянные, полы деревянные. Все чистенько, аккуратненько. Через эту трубу происходит вытяжка воздуха. Через противоположный приток воздуха. Чтобы на ветру случайно крышка не закрылась, у нас есть фиксатор. чтобы когда мокро, дождик, не подскользнулся, вот эта первая ступенька имеет такую наклейку противоскользящую. Фиксатор легко убирается, и крышка закрывается. Здесь место под замок, замок в комплекте, и ручка для поднятия крышки. Если вы тоже хотите хранить свои закатки в этом замечательном погребе от компании TINGARD заходите на наш интернет-магазин shop.domanayugi.ru заказывайте, покупайте и мы вам его привезем компания Дома на Юге является официальным дилером компании TINGARD на территории Южного Федерального округа